Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Faberlic Онлайн. И сегодня я хочу вам рассказать о нашей такой акции очередной от компании Faberlic. Это 20% распродажа коллекции Базик. Мне она очень нравится, качество у нее замечательное. И э, компании предложено купить, например, две вещи со скидкой 10%, три вещи со скидкой 15%, 4 и более вещей со скидкой 20%. В акции участвует одежда из женской, мужской и детской коллекции «Базик». Осень-зима 2017 года. Добавляйте товары на первом шаге заказа, а на втором вы уже сможете увидеть цены со скидкой. Давайте перейдем к моей карточке. Я заказала вот такие джинсы для мужчины, для сына, цвет темно синего у нас слоники, я сказала размер 54, благо у нас есть возврат, если будут малые или великие, я их верну. И вот смотрите, пожалуйста ихняя цена по каталогу для нас была 1599 рублей. И цена со скидкой 1279 рублей. Также я заказала своей креснице трикотажную футболку для девочки. Всего лишь за 223 рубля она мне обожалась Далее трикотажную толстовку для мужчины Цвет темно-синий, размер пятьдесят 54, тоже решила взять. Идет он по каталогу 959, а для нас он семь Практически даже дешевле чем а, в таких магазинах, так как а, Планета Одежды у нас здесь в Казани или еще что-то какое-то такое. А, сюда спускаться мы не будем, потому что это не базовая одежда, это мне сестра заказала. Но теперь давайте посчитаем. Посчитаем вместе. Так, беру сначала. так чтобы у нас все видно было. Значит... 1599 рублей, мы прибавляем 279 рублей, далее мы прибавляем 959 рублей, так, и все у нас, но ну, я правда 4 вещи заказала, одна вещь у меня ушла получается в автозаказ, шортики для крестницы, так вот, 2837 рублей, теперь мы посчитываем отсюда 20%, так, равно, у нас получается 2269 рублей 60 копеек. Сбрасываем. Теперь считаем вот эту сумму. 1279 плюс 223 плюс 767. Так, ну и все, да? И видите, у нас получается та сумма, которую заявил нам компания, именно минус 20%. Я очень довольна, я очень рада, потому что такого качества джинсы в Казани уже стоят полторы, тысячи шестьсот. Это я беру самые дешевые магазины, те, в которых одевается средний класс наш. Вот. А если идти в дорогущие магазины, то там, ну я не знаю, даже не ходили, бывает и три, бывает и четыре, наверное, я так думаю. Может быть, утрирую. Вот. Пожалуйста, вот все, что я хотела вам рассказать, дорогие друзья. Если я была вам полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ах, да, еще хотела рассказать вам вот про такие же купончики. Купон на зимние скидки минус 50% компании 18-19 2017 года и по 1 2018 года. Промокупон на зимние скидки минус 50% по каталогу номер 1 при заказе на сумму от 999 рублей по каталогу номер 19. А у меня их три штуки. Наша компания наш, нас очень сильно радует. Она очень ценит постоянных покупателей и даже ценит тех, у кого не огромные структуры. И еще лучше ценит тех, у кого огромные структуры. Поэтому призываю всех вас! быть покупателями компании Фаберлик, потому что это выгодно и безопасно. Выгоду вы видите очевидно, но ну, а безопасно мы знаем, что руководство трепетно относится к качеству одежды, не только к качеству одежды, а всей продукции, вся продукция сертифицирована. Она проходит а, обязательно сертификацию, изготавливается по ГОСТу, соответствует всем а, требованиям санитарного минимума. И это самое главное для любого человека. Ну все, на этом я закругляюсь. С вами была Наталья Китанова. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.